Что можно есть сладкоежкам при похудении? Хотите узнать? Оставайтесь со мной. Здравствуйте! Я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. С Вами Любов Васютич. Итак, что можно есть сладкоежкам при похудении? Практически все девушки мечтают стать стройными. Ради этого они согласны соблюдать всевозможные диеты. Но вот одна проблема иногда не дает доводить начатое дело до конца. Девушки не могут представить себе жизнь без сладости. Сегодня я расскажу о семи лакомствах, которые не вредят фигуры при правильном их употреблении. На первом месте у нас мед. Мед – это уникальный продукт, подаренный нам природой. О целебных, удивительных свойствах меда было известно еще в древности. Он по праву величается великим доктором. Им можно заменить сахар. Употребляя мед, организм будет получать витамины и минеральные вещества, которых нет в сахаре. Но при употреблении меда необходимо помнить золотое правило питания все хорошо в меру. Выпив чашечку сладкого чая с медом, вы не добавите своему организму лишних калорий. Сухофрукты. Их можно есть без вреда во время любой диеты. Во время сушки фруктов испаряется вода, но все полезные компоненты остаются. Магний и калий, железо и натрий будут поступать ваш организм вместе с этими замечательными продуктами. Побалуйте себя инжиром, изюмом или курагой. Только помните, что во всем нужна мера. Мармелад. В настоящем мармеладе содержится много пектина-полисахарида. Он участвует в выводе из организма токсических веществ и прекрасно очищает кишечник. К тому же, достоинством пектина является способность понижать уровень холестерина. Но из-за наличия в мармеладе обычного сахара его потребление не должно быть чрезмерным. Ягоды и фрукты. Эти натуральные продукты содержат в себе фруктозу, которая насытит организм сладостью. Постоянно их употребление помогает организму оставаться в тонусе и поддерживать хорошее настроение. Но ягоды и фрукты остаются полисахарида Полезными до тех пор, пока вы не начнете их употреблять в слишком больших количествах. Орехи, Орехи очень питательны и вкусны, это знает каждый. Полезных минералов магния, калия, кальция, железа, фосфора в орехах в 23 раза больше, чем во многих других продуктах питания. Все разновидности орехов богаты витаминами А, Е, группы В, В. В орехах витамины и минералы содержатся именно в тех пропорциях, которые необходимы человеку для полноценного и здорового питания. Всегда можно порадовать себя разнообразными орешками, когда хочется чего-то вкусненького. Только не стоит орехами сильно увлекаться. Они очень калорийные. Зефир. Зефир намного полезнее булочек тортов, поскольку в его составе есть лишь полисахарид, который улучшает мозговую деятельность человека, повышает иммунитет и понижает холестерин. Этот продукт можно включать даже в рацион диетического питания по той причине, что в нем всего 300 килокалорий на 100 грамм сладости. Если съесть одну штучку в день, вреда организму точно не будет, зато в зефире есть фосфор и железо. Также в нем много белка, а это строительный материал для мышечной ткани. Горький шоколад. Горький шоколад способен сжигать жир. Доказано, что употребляя шоколад в разумных количествах, можно снизить вес, так как углеводы шоколада расщепляются в организме очень быстро и также быстро расходуются. Некоторые сорта горького шоколада практически не содержит сахара. К нему надо привыкнуть и оценить вкус полезного продукта. Какао иногда составляет 99% от общего набора ингредиентов. В нем содержатся полезные организму антиоксиданты. К тому же горький шоколад укрепляет кровеносные сосуды и избавляет от депрессии. Рекомендуемая норма употребления шоколада не более 25 грамм в день. На этом все. Надеюсь, теперь посмотрев это видео, вы не будете страдать от недостатка сладостей. И мои советы вам будут полезны. Ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. С вами была Любовь Васютич. Всего доброго и худейте на здоровье!